Добрый день, здравствуйте! В эфире КФУ ⁇ Лайф ⁇ Я его ведущая Екатерина Торпова. Мы продолжаем серию прямых эфиров, посвященной приемной кампании КФУ. И сейчас на очереди юли... Юридический факультет. На ваши вопросы ответят замдеканы по образовательной деятельности Хабибулин Наиль Эрикович. Здравствуйте. здравствуйте. И секретарь приемной комиссии Авдонина Юлия Николаевна. Здравствуйте. здравствуйте. Давайте начнем нашу беседу с вступительного слова. Ну, хотелось бы поприветствовать всех наших абитуриентов в ближайшем будущем, возможно, наших первокурсников, пожелать им удачи, вот уже буквально через пару недель начнутся один из самых сложных этапов в их жизни на сегодняшний день это сдача ЕГЭ, хотелось бы, чтобы вы с максимально высокими баллами завершили вот этот свой жизненный этап и перешли в следующий, то есть уже начали бы получать высшее образование. Ну а то, что касается юридического факультета, у нас на факультете осуществляется подготовка по всем направлениям, которые на сегодняшний день есть в нашей стране. Это и бакалавриат, и магистратура, и специалитет, и аспирантура. Но вот тема сегодняшней нашей встречи — это бакалавриат и специалитет. И на юридическом факультете осуществляется подготовка по бакалавриату в направлении 4003 юриспруденция. Ну, это юриспруденция классическая юриспруденция как мы ее называем также у нас есть два педагогических бакалавриата это педагогическое образование с двумя профилями обществознания знания и иностранный английский язык а также второе направление это профессиональное обучение по отраслям проведение и правоохранительная деятельность профиль называется также у нас есть специалитет который мы ну, относительно недавно вот пять лет назад открыли после появления стандарта судебная прокурорская деятельность 400501. ой, 0, 0,4, извините. А, ну и по магистратуре также есть направление, то есть продолжение бакалавриата, это тоже юриспруденция. А, на бакалавриате юриспруденция обучение осуществляется на протяжении 4 лет, на <coughs> специалитете на протяжении 5 лет, это на очных формах. Однако есть еще и вечерняя форма, ну, очно-заочная форма, на бакалавриате там обучение осуществляется на протяжении пяти лет, и на специалитете есть заочная форма, там обучение осуществляется на протяжении шести лет. По педагогическим направлениям есть только очные направления, ну и, соответственно, профобучение по отраслям четыре года, педагогическое образование, так как там два профиля, соответственно, пять лет осуществляется обучение. Обучение может быть как на бюджетной основе, так и на контрактной основе. Ну, упреждая все вопросы относительно контрольных цифр приема, Количество бюджетных мест, сразу скажу, то, что на бакалавриате юриспруденции 78 бюджетных мест, на вечерней, очень заочной форме обучения 25 бюджетных мест, на специалитете очном 18 бюджетных мест, на заочном 21 бюджетное место, а на педагогических направлениях по 25 мест каждому Это я говорил о бюджетах места. Но помимо бюджетных, также еще и есть контрактные места. Вот yeah. Давайте поговорим как раз о стоимости обучения на контрактных местах. Ну, на данный момент э, приказа ректора еще нет об утверждении стоимости обучения на 2023-2024 учебный год. Мы можем ориентироваться только по цифрам пр предыдущих годов. Uh -huh. В частности, например, в том году у нас на бакалавриате юриспруденция стоила 183 тысячи там, 480 рублей примерно. ну То есть 185 тысяч, если округлять. А на специалитете 170 тысяч на педагогических направлениях по 132 тысячи и на бакалавриате юриспруденции в вечерней форме 90, 91 тысяч. Ну, да. то есть это все можно будет посмотреть. Да, на 30. данный момент, вот, вот я вам сейчас назвал цифры 22-23 учебного года, обычно с учетом инфляции, ну, вот это 1000 на 5, на 6, на 7 бывает больше до этого например в связи с к видом цены на какой-то период времени замораживались оставались одними и теми же вот. но более точные вот, точные цифры конкретные цифры я смогу вам сказать после появления приказа ректора об утверждении mm -hmm. но ну, это будет наверное, ближе к концу мая обычно в конце мая появляется уже вот перед началом приемной кампании это в любом случае произойдет ну где-то вот плюс минус пять-шесть тысяч вот так вот mm -hmm. а может ли студент, который учится на контракте, перевестись на бюджет. Ну, конечно, такая возможность есть у всех студентов. Другое дело, что необходимо понимать, что для перевода на бюджет надо, чтобы это бюджетное место было. Соответственно, вот я, например, сказал, 78 у нас на бакалавриате юриспруденции. Надо, чтобы кто-то отчислился, либо сам, либо ну, там, за неуспеваемость, либо еще по каким-то причинам. И тогда на его место обычно студенты из контрактного отделения переводится ну и Там есть ряд критериев для этого. Это могут быть и заслуги, связанные с учебой, с наукой, могут быть и очереди, связанные, например, там, ну, с состоянием здоровья, еще какие-то причины могут быть. Но на самом деле есть локальные акты, которые строго регламентируют этот переход. и ну Каждый год, когда появляются места, у нас практически сразу осуществляется переход студентов с контрактного отделения на бюджетный день То есть они не пустуют никогда. Давайте сейчас поговорим про направление педагогическое образование. Где проходят практику студенты и где работают в дальнейшем? Ну, хотелось бы сразу вот отметить то, что педагогическое направление готовит в первую очередь учителей, педагогов. Это не юристы в чистом понимании этого слова. Да? То есть по направлению 440305, педагогическое образование с двумя профилями, осуществляется подготовка учителей обществознания и английского языка, то есть у них два профиля: обществознания и английский язык. Из-за того, что два профиля, две как бы специальности, у них и на год больше обучения, пять лет они учатся, а не четыре, как обычно. А второе направление 440304 профессиональное обучение. Профессиональное обучение это среднее профессиональное образование, то есть это колледжи, техникумы, училища всевозможные. Там, соответственно, мы готовим учителей право для вот этих учебных заведений, то есть по профилю проведения и правоохранительных. То есть это учителя проведения и ну, дисциплин, связанных с правоохранительной деятельностью, то есть учителя права. Это вот что касается, кого мы готовим. Mm -hmm. Ну и логично предположить, что педагогическую практику они, конечно же, проходят в колледжах, вот по второму направлению, по первому направлению в школах, конечно же. Но помимо этого, вот по профессиональному обучению по отраслям мы также наши студенты, так как все-таки готовят уже для среднего профессионального обучения учителей, мы отправляем их в том числе и в правоохранительные органы, чтобы они знали, вообще о чем они даль... чему они в дальнейшем будут учить э -э -школьников. школьников и э -э студентов колледжа, технику и так далее. Вот. В первую очередь, конечно же, школы и училище. А работать они после этого могут учителями, а также на любых других должностях, где требуется высшее образование. Давайте сейчас поговорим про правила приема студентов после колледжа. Ну, Я думаю, на этот вопрос Николай лучше ответит. Хорошо. По правилам приема для выпускников СПО. Соответственно, общий срок приема документов начинается у нас 20 июня. Вот. Но так как они сдают внутренние вступительные испытания, они должны подать свои заявления до начала вступительных испытаний, то есть до 15 июля. Если же они после захотят подать после 15 июля, со соответственно, они уже не смогут участвовать в конкурсе ни на бюджете, ни на контракте. Вступительные испытания <coughs> они сдают три. Это русский, история и правоведение, так как они являются выпускниками уже колледжа, техникумов они как школьники, допустим, на ЕГЭ сдают обществознание, они сдают уже как бы профильный экзамен по правоведению. Вот. <coughs> также они участвуют в общем конкурсе на бюджет. Да? А, среди них также могут быть и льготная категория абитуриентов. Да? Ну и также и есть у нас еще целевые места, их 8. Вот также они могут участвовать и в конкурсе на целевые места при наличии согласованного договора на целевое обучение. Вот. Ну, я хотел бы добавить относительно mm -hmm. абитуриентов, которые будут поступать после э, колледжей, то, что если они получили образование, среднее профессиональное образование, то в дальнейшем они, э, ну, насколько я знаю, у них отсрочки от армии нет. То есть это как бы тоже немаловажный фактор для молодых людей. Но они это и сами знают все. То есть они уже получают, как бы продолжают получать образование, соответственно, у них отсрочки нет. Вот. Давайте сейчас поговорим о научно-образовательной деятельности. Какие в вашем институте, в вашем факультете есть возможности для этого? Мы единственный факультет во всем Казанском университете, поэтому не хочу никого обижать, но мы факультет юридический. На самом деле у нас одно из самых таких передовых студенческих научных обществ. Мы же говорим о научной деятельности. да? У нас на факультете проводится большое количество всевозможных научных мероприятий. Но такие классические, традиционные, которые проводятся каждый год, это конвент студентов. Он проводит, проводится осенью, обычно где-то в октябре-ноябре месяце. Международный конвент, у нас приезжают студенты со всей России и из-за рубежа. А также у нас весной проводится итоговая научная конференция студентов, аспирантов, магистрантов. Вот это то, что касается конференций. Но помимо этого у нас практически на каждой кафедре, ну не практически, а на каждой кафедре действуют студенческие научные кружки. Практически по всем базовым дисциплинам, которые вот предусмотрены стандартом, есть кружки, причем ребята активно выступают там с докладами, участвуют в конференции. Вот я вам назвал две конференции, это те, которые у нас проводятся, и, соответственно, ну, тут попроще студентам, конечно, нашим студентам участвовать в этих конференциях. Однако я знаю то, что большое количество наших студентов ездят по всей России, даже за рубежом, представляют как раз интересы Казанского университета и занимают там призовые места. Вот, то есть ну, студенческая наука она не стоит на месте, она развивается. То есть обычно первокурсник приходит, ну мы всегда рассказываем, что вот у нас есть такие такие мероприятия, что есть кружки, и они начинают вот на первом курсе сначала, на какой-то кружок запишется. Ну Обычно уж, конечно, на первом курсе те кружки, которые вот, тех дисциплин, которые предусмотрены на первом курсе. Хотя, например, я участвую в кружке по криминологии, это по сути дисциплины, которая на четвертом курсе идет. У нас там есть первокурсники, вот им интересно послушать. Они сначала приходят, слушают, потом втягиваются, уже сами начинают доклады готовить, потом с этими докладами выступают. Сначала обычно на наших конференциях, потом понимая то, что уже нужно дальше двигаться, начинает участвовать в других конференциях уже за пределами Казани. Ну и в, в Казани тоже в других вузах проводятся научные конференции. Вот пишут статьи, публикуются. Бывают такие ситуации, когда у студентов статей бывает больше, чем, например, у аспирантов, хотя, ну, вроде как, аспиранты, наоборот, должны наукой заниматься в первую очередь. Ну, то есть студенты у нас очень активны в этом плане, и наше студенческое научное общество, сною юридического факультета, неоднократно становилось президером в республиканских соревнованиях, и мы гран-при брали как лучшее студенческое научное общество. Поэтому в этом плане наука всегда есть возможность заниматься в Казанском университете и, в частности, на юридическом факультете. Какие перспективы профессионального развития у студентов, которые обучаются по вашим направлениям, и где они будут работать? Ну, сейчас идет, по крайней мере, обозначилась определенная трансформация образовательной среды, то, что вот на высоких трибунах уже неоднократно заявлялось, что нужно отходить от баллонской системы. Да, какую-то свою национальную систему образования вводить. Но мы пока осуществляем обучение по тем направлениям, которые предусмотрены стандартами, это бакалавриат, потом в дальнейшем по окончанию бакалавриата выпускники могут продолжить обучение в магистратуре, а могут в принципе заняться профессиональной деятельностью. Но чаще всего они занимаются профессиональной деятельностью и совмещают свою работу с учебой магистратуры так как она идет уже в вечернее время осуществляется подготовка вот. но на самом деле студент бакалавриата выпускник бакалавриата по юриспруденции это специалист с высшим юридическим образованием как бы там ни говорили это все-таки высшее образование специалисты они им уже в магистратуру поступать они имеют право на поступление, но поступать туда не обязательно, потому что квалификационные требования, предъявляемые к специалистам, они, по сути, приравнены к тем квалификационным требованиям, которые, которые обладают магистры. Вот. Если говорить о перспективах трудоустройства, то это на самом деле это все профессии, где требуется высшее юридическое образование. Профессии как на госслужбе, такие как, например, прокуратура, суд, следственный комитет, всевозможные министерства, ведомства, министерства юстиции, само собой, муниципальная служба, везде, где есть юридические управления, везде, где есть правовые какие-то управления, везде могут трудоустроиться. Ну а помимо этого, также и в частный сектор, конечно, очень многие студенты уходят, да? кто-то работает в консалтинге, кто-то уходит уже на какие-то коммерческие структуры, опять же, в юридические управления всевозможные юридические отделы, кто-то свои фирмы создает юридически. Ну, не сразу, конечно, как правило, нарабатывает определенный опыт, умения, навыки, и после этого ну, очень многие наши выпускники на самом деле являются таким, видными юристами как по Республике Татарстан, так, собственно, и в Российской Федерации. Поэтому любая профессия, где требуется высшее юридическое образование, она открыта для наших выпускников. Ну, а также... Не все, я уж что там говорю, не все студенты, закончившие юридический факультет, продолжают заниматься юриспруденцией. Кто-то уходит в бизнес, открывает свои какие-то предприятия. Вот. Кто-то еще каким-то, кто-то творчеством занимается. У нас все-таки на факультете очень развито такое творческое направление. И многие, ну не многие, но часть наших выпускников как-то вот продолжает. Они начинают с КВН, с всяких студентов и продолжают и уходят вот в эту сферу. Вот. Поэтому возможности устройства ну, они практически безграничны. Давайте как раз поговорим про внеурочную, получается, деятельность студентов. Чем они занимаются помимо учебы? Вот, как вы уже сказали, есть кружки КВН, есть какие-то коллективы творческие. Вот как это происходит? Чем занимаются студенты? Ну, такая культурно-массовая жизнь юридического факультета и Казанского университета в целом, на самом деле нельзя сказать, что здесь только юридический факультет во главе угла стоит в целом в казанском университете очень большое внимание уделяется социально-воспитательной работе и у нас огромное количество всевозможных мероприятий проводятся как общего университетского масштаба так собственно и факультетского масштаба но если говорить о таких опять же классического вот как вот по науке есть конференция здесь есть всегда студ весна всегда есть день первокурсника это то в чем всегда участвуют все наши студенты и ну, в этом году мы например первое место в своей группе заняли на студенческой весне то есть юридический факультет сейчас никогда не отстает у нас либо первый либо гран-при Мы всегда стараемся как-то э, лидерах держаться э, ну день первокурсника и студия весна это уже такие традиционные помимо этого у нас э, проводится день юридического факультета он проводится обычно в декабре месяце и приурочиваем его в дню юриста э, помимо этого Uh, у нас uh, очень активно действует uh, студенческое самоуправление и в рамках вот этого самоуправления у нас есть uh, студенческий совет в котором это порядка восьми всевозможных комитетов и это uh, социальный комитет и uh, профсоюзная организация спортивный комитет как раз массово культурные мероприятия в общем то все направления студенческой жизни вот наш студенческий совет так или иначе курирует у нас на факультете так же как и в университете собственно мы за здоровый образ жизни и соответственно очень активно развивается именно спортивное направление у нас на факультете в свое время учились многие мастера спорта олимпийские чемпионы ну, тот же самый Акбарс, который совсем недавно у нас, к сожалению, занял второе место. Да? Вот, в свое время одна из самых таких сильных пятерок Акбарса училась на юридическом факультете во главе с Алексеем Морозовым. Вообще, в шутку иногда называют спортивный факультет с юридическим уклоном, потому что у нас действительно ну, очень много такая, большая скамья славы, спортивных достижений по Вот относительно массовых культурных мероприятий я сказал но ну, есть очень большое количество таких локальных мероприятий которые мы проводим для уже больше для студентов юридического факультета например вот совсем недавно мы проводили такое как бы, благотворительное мероприятие как фото во благо то есть у нас студенты фотографируют то есть на профессиональную технику в красивой аудитории или во дворике главного университета, главного здания делают профессиональные фотографии соответственно все участники ну, кто сколько может, вот этот фонд скид, дают деньги какие-то. И потом мы вот фонд Анжелы Вавилова я знаю, переводим эти денежные средства. То есть у нас наши ребята из как раз студенческого совета очень активно ведут, ну, благотворительностью занимаются, да, то есть они оказывают поддержку различным слоям населения, ну, вот, раньше был дом Роналда Макдоналда, и у нас юридический факультет активно принимал участие как раз вот в их мероприятиях, оказывал помощь. Вот. но ну, Сейчас вроде как э, они ушли уже, но при всем при этом всегда остаются люди, которым нужна помощь, и в этом плане наши студенты они не остаются безразличными и э, оказывают помощь всем нуждающимся. По возможности, конечно. Это дело исключительно добровольное только для тех, кто, кто хочет этим заниматься. Юлия Николаевна, давайте спросим у вас, какие бы вы дали советы абитуриентам? Что им необходимо еще знать, кроме информации, например, на сайте? Что необходимо знать абитуриентам? Ну, во-первых, им нужно определиться туда, на то направление, на которое они хотят все-таки поступать. Да? И посоветовать хотелось бы им, чтобы они при подаче заявлений всегда подавали и на бюджет, и на контракт, если планируют все-таки учиться на юридическом факультете, потому что а, иногда абитуриенты заблуждаются и боятся подавать на контракт, а, дабы боятся, что их э, исключат из конкурса с бюджетом. Но, э, они могут не бояться, то есть они на, <coughs> на одинаковых правах, как и все остальные абитуриенты, могут участвовать э, в конкурсе и на бюджет, и на контракт. Просто в этом году э, получается так, что сроки приема и на бюджет, и на контракт они ограничены. То есть с 20 июня по 25 июля э, все абитуриенты, кто хочет в этом году поступить, в КФУ должны подать заявление. Соответственно, как бы, чтобы не было каких-то накладок и недопониманий, я вот им рекомендую настоятельно подавать сразу на все направления. И, соответственно, если они подают на бюджет бакалавриат и на контракт бакалавриат, то это будет считаться как одно заявление. Также на очную и на очно-заочную форму, так как это одно направление, это юриспруденция. Также они могут подать и на специалитет, и на очную, и на заочную форму. Вот, это тоже будет считаться одним заявлением. Ну а дальше уж на свое усмотрение. Вот. Ну и также про индивидуальные достижения. М -м, хотелось бы также отметить, что индивидуальные достижения учитываются. Так же, как и в прошлом году, а, это аттестат с отличием, он, он дает 5 баллов, и диплом с отличием на базе СПО, если есть, то, соответственно, он тоже 5 баллов дает. А, значок ГТО любой, то есть золотой, серебряный, там, бронзовый, он дает 2 балла, ну и, соответственно, если они являются убедителями или призерами Олимпиад, также у них есть определенные свои бонусы, да? либо это дополнительные баллы, либо они поступают вне конкурса уже на бюджет. Ну, вот. ну и в завершении нашей беседы хотелось бы задать такой вопрос. Какие преимущества получает абитуриент, который поступает в ваш факультет? Ну, смотря с чем сравнивать, на самом-то деле. Поступая на юридический факультет Казанского университета, вы, по сути, поступаете в один из лучших вузов, где осуществляется юридическое образование. То есть, вообще, я бы обычно с этого начинаю, но юридический факультет — это один из старейших вообще факультетов, которые существуют в России. Казанский университет — один из старейших. И вот Вместе с появлением Казанского университета, собственно, и появился наш факультет. Мы отчитываемся с 1804 года свое существование. И за этот, за этот вот большой довольно-таки промежуток времени мы накопили ну, просто колоссальный опыт. И ну, это, это топовый вуз, топовое юридическое образование в нашей стране. Есть, конечно, и московские вузы, они тоже хорошие, спорить не буду, но наш, все равно лучше. Вот, поэтому вы становитесь просто конкурентными, заканчивая юридический факультет. У вас огромное конкурентное преимущество по сравнению с другими вузами. Спасибо большое. Напомню, что на наши вопросы отвечал зам. декана по образовательной деятельности Хабибулин Наиль Эрикович и секретарь приемной комиссии Авдонина Юлия Николаевна. Спасибо большое за беседу. Спасибо. А, Спасибо. Это был юридический факультет. На этом мы завершаем. Спасибо, до свидания.